Студенческие трудовые отряды – это молодежные организации, сочетающие в себе традиции, современный подход к координации и трудоустройству студентов, желающих найти себе работу. СТО в Республике Татарстан существует уже более 60 лет, не теряя при этом свою актуальность и популярность среди обучающихся. В студенческих отрядах ребята могут не только найти первый опыт работы, но и развить свой творческий и управленческий потенциал. В течение года проходит множество творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий, приятий Например, фестивали студенческих отрядов «Открытие и закрытие целины», творческий фестиваль, мы в отрядах КФУ, интеллектуада, спартакиады и множество других мероприятий. Крупнейшим штабом республики является штаб студенческих отрядов Казанского федерального университета, который работает в четырех направлениях – сервисное, педагогическое, строительное и направление проводников. Желающих попасть туда отряды ежегодно становится все больше. Студенты не упускают возможность обрести новых друзей, посетить разные места нашей страны и заработать немалые деньги. В штабе студенческих отрядов КФУ функционирует социальное направление. У нас есть социальный отряд студентов МИРАС. Ребята выезжают в зимний период для адресной помощи населению в районы Республики Татарстан, проводят мастер-классы в школах, в сельских клубах и помогают с уборкой территории в районах Республики. Подать заявку на вступление в студенческие отряды можно в официальной группе штаба студотрядов отрядов КФУ ВКонтакте. Камила Исакова, Фарид Захит Оглы, Универньюз.